Здравствуйте. Слава богам, они услышали мои молитвы вообще. Все, совершилось то, что так долго ждали горнолыжные большевики, произошло. Революция, революция, все. Отлично, ура. Атомик сделал новую универсальную лыжи. Вот в это практически невозможно поверить, я понимаю, но нома до идти больше нет. Все. Он покинул нас и, надеюсь, больше не вернется в новом даже обличье Ленин ушел Мавзолей. Не знаю, где это Мавзолей, надеюсь, не узнаю, но в общем, вот новая линейка универсалов в классическом понимании универсалов от атомика. потому что современных универсалов у атомика очень много, вот они вот, вот они вот здесь вот они выглядят вот так они ничем не меняются от прошлого года но, в общем-то, и слава богу потому что люди их еще не очень привыкли не очень понимают, хотя я считаю что вот будущее, оно вот там как раз а это вот как раз каменный век, который должен умереть итак, глобально здесь две части это C и CTI это глобально, ну, разница вот в чем C это карбон, CTI это карбон станал, ну или он же у них называется карбон меш карбон танк меш те которые карбон это достаточно легкие лыжи ну и в общем то они для меня вообще непонятные они какой-то талии каких-то 77 75 какой-то универсализм я не понимаю видимо имеется ввиду что это какой-то раунд лыжи для универсального по радиусу катания катания собственно да Достаточно такие легкие, в меру жесткие, с таким усредненными какими-то параметрами радиуса в районе 14-15 метров. И так, чтобы и не слалом, и не мочить, и не технично, и не быстро при этом. Ну, в общем-то, на самом деле, для той категории граждан, для которых эти лыжи делаются, это такие туристически катающие, расслабленные люди, не упирающиеся в какие-то дебри техники спортивной. Наверное, это и хорошо. В общем, выбирайте нужную вам талию, если вам эти 2 мм что-то решат. Ну, или просто выбирайте по цене, и удачи. Категория CTI все немножко... Но более, наверное, может понятно и продвинуто. Опять-таки, непонятно, зачем-то начинается все в стали 75. В таком варианте лучше взять короловую лыжу и уже не париться, и получить те же там. Параметры только более в интересном катании Радиус при этом 14,5 метра Тоже ни рыба, ни мясо, ни гигант, ни слалом Такой катаюсь в расслабухе Ну, в общем, я бы сказал так Это для туристов-любителей Которые любят ездить между кафешками По подготовленным склонам Ну и, в общем-то, лыжи, которые Наверное, может быть, какой-то дадут преимущество На разбитом трассе после Постообеденном или снегопадином, Но не сильное преимущество Но, наверное, может быть и то в области комфорта Ну, такой может быть расслабленный кардин Дальше идут талии 80, 83, в общем, это классические талии для классических универсалов категории All Mountain. Талии 80-83, радиусы тоже примерно там похожие, но немножко побольше, 80 15 метров, у 83 16 метров. Это ну, совершенно стандартная история, там немножко дерева, немножко усилено карбоном. Такая жестенькая для стабильности на скорости лыжи абсолютно в таком классическом понимании. С немножко измененной формы притопленной носа для того, чтобы увеличить рабочую длину канта для стабильности на скорости. Хотя при таких параметрах, при радиусе там 15 метров на ростовку 175, в общем-то никаких проблем-то быть не должно, совершенно никак. Это лыжа для исключительно такого карв-катания. Если у вас в приоритете карвинг или резный поворот, то это, наверное, на самом деле хорошо. Ну и, как бы, конечно, классический ход тоже на них будет хорошо. Ну, потому что это не фан и не фриски. Вот. Ну, в общем-то, для, так скажем, большинства россиян это, наверное, как раз то, что надо. и Это вот... Если вы начитались где-то отзывов про там, Atomic Black IT, там Black Eye, там Smokey, ну вот, и начали думать склоняться к этому классу лыж, то вот это их замена. На тестах попробуем раздобыть и посмотреть, как они едут, что с катанием у них. Ну, я думаю, что удастся это сделать, потому что народная линейка. Вот, чтобы не пропустить результаты тестов, подписывайтесь на канал. Встретимся на склоне. Пока.